Всем привет! И сегодня будет вообще необычный ролик для моего канала, но последнее время я все-таки стараюсь снимать что-то интересное, а куда инвестировать, пишу ютуберам прошу скины и так далее. И этот ролик тоже можно сказать, что из этой серии сегодня я буду задавать своей девушке вопросы, связанные с CSGO. Но самое интересное для вас то, что за каждый неправильно отвеченный вопрос 100 рублей уйдет в банк. Какой же банк? У нас будет банк и он будет, я думаю, виден на экране. Каждый неправильный вопрос 100 рублей. Всего будет... В районе 20 вопросов. То есть, если она на все 20 вопросов ответит неправильно, то это будет 2000 рублей. Куда же пойдут эти деньги? Эти деньги я разыграю между комментаторами под этим роликом. А конкретнее я отдам их одному человеку. То есть, если у нас будет 20 неправильно отвеченных вопросов, это будет 2000 рублей. И скин до 2000 рублей я отдам одному рандомному комментатору под этим роликом. Сейчас мы зовем мою женщину и уже начинаем. А, здравствуйте. Ульяна, это моя женщина И сегодня мы будем отвечать на вопросы За каждый неправильно отвеченный вопрос 100 рублей, вот эти вот деньги Будут идти в банк вам, подписчикам Я подготовил пару вопросов Сейчас я их открою и в принципе уже можем начинать А ссылочка на ее инстаграм будет находиться в описании Можете лайкнуть, поддержать Подписываться Да, добро пожаловать на викторину И у меня к тебе есть пару вопросов Кто такие Ники Бенники и где они ели вареники? Стас. Ну ладно, давай другой вопрос. Вы кого больше любите, маму или меня? Да Стас! Но я я бы... так другому готовилась. Ну я бы попросил. Попроси. Не выражайте, пожалуйста. Сколько денег нужно оставлять на эко-полуэко? Ладно, переходим к нормальным вопросам. Тут, ну, я не буду задавать реально такие сложные, ну потому что вообще без шансов будет. Поехали. Так, первый вопрос. Какой кейс на любом сайте стоит дороже? А. Ну. Б ответы в <смех> но я бы попросил Попроси. а запрещенное б засекреченные в Тайные. какой кейс стоит дороже открыть на любом из сайтов тобой... кого еще раз а Запрещенное, Б, засекреченное, В, тайное Мне кажется, засекреченное Почему-то так, я уверена Вот я же даже расположил А, запрещенное, Б, засекреченное, В, тайное Там просто мне было лень в каком-то порядке перемешивать Тайное самое дорогое Короче, 100 рублей, 100 рублей в банк Кидайте розочки, розочки, кидайте короны, розочки Uh, людей, кидайте донаты Вопрос номер два. Какого оружия из представленного списка нет в CS GO? АК-47, Дигл, Глок Или же нож? Какой нож? Просто нож? А вы кого больше любите? Маму или меня? Ну, АК-47, Дигл, Глок или нож? Чего нет в Counter-Strike? ак 47 ак 47 Можно поменять собеседника? <связывающие> давай, <связывающие> по... еще раз один раз шанс. ак 47 дигл, глок, нож, чего в Counter-Strike нет, не было и не o -o. будет. Ты уверена? Да. Молодец, я в тебе верил. Второй! Второй луз! 100 рублей а в что? банк! 100 рублей в банк! дайте розочки, коронки, донаты. 200 что рублей ты уже ты? в банке, а эти... Все оружия, ниже представлены есть в Counter-Strike. Поздравляю, Шарик, ты балдец. То есть надо было сказать, все есть? Ну да, надо было сказать глупый вопрос. все знакомые. Петух тоже думал, пока вода не закипела. Третий вопрос. Сколько лет Гейбу? Что это? Кто это? Что это? Как? Гейбу? Гейбу. Кому? Гейбу. Гейбу? Типа гейбу. Бу. Сколько ему лет? Сколько лет Гейбу Ньюилу? Мне кажется, он уже старик, наверное. Давай я дам вариант ответов. 80. Такого человека нет. 59, 67. Нет, нахуй я сюда пришел? Такого человека нет. Еще 100 рублей улетает в банк. Ему 59 я сам только сегодня узнал. Но это очень сложный вопрос, на самом деле. Но ты молодец. Хорошо держалась, ни на один правильно, а мы пока не ответили. Идем? Круто, офигенно. Дальше. Что такое ПП? Да, это я должна знать. За что мы молчим-то? Я задал вопрос. Что такое а, ПП? Без вариантов ответа. Без вариантов. Правильно, питание, конечно. вот со Стасом сидим на питании викторина по кс Ты про маму спрашивал Еще 100 рублей улетает в банк И то гоу уже мы насчитываем тут Раз, два, три, четыре С тебя 400 рублей, за своего кармана эти деньги отдавать я не буду Рандомному ему комментатор ПП это пистолет и пулемет Я же должна сразу же было догадаться Ну тут камерзные вопросы Да Вопрос номер 5 да куда ты собрался, дядя, блять? Сегодня будет жарко. Сэс, ты куда ушел то Я есть, пошел. есть. На правильное питание, все правильно, ПП. Ладно, вопрос номер пять. <свят> Какое оружие из ниже перечисленных имеет глушитель? М4А1С, АВП, либо же АК-47? Это группа. <свят> да. Азина-3, ты да? Ты будешь отвечать на мои вопросы или придумывать свои? Я играю в другую, в другая игра. Какое оружие из ниже перечисленных имеет глушитель? М4А1С. 1С. Бухгалтерия. Да, бухгалтерия ага. АВП или АК-47? Бухгалтерия. Я убираю бухгалтерию. Ты сам сказал. Бухгалтерия. АВП. Итого, нет, я просто подведу итоги, это вопросы, было один, два, три, 4, 5 вопросов, и на все пять мы ответили, конечно же, неправильно 500 рублей а, со своего кармана будешь отдавать моим подписчикам, пишите, кстати, комментарии, в следующем видосе подведем итоги Мне кажется, я уже должна хоть в один Ты попасть. должна мне Это же как... Уже Теория вероятности Денег Вопрос номер 6 Какая граната может ослепить? А... Б или В? А и В сидели на трубе. Флешка дымовая или осколочная? Ну, осколочная может, конечно. Нет, Осколки, а, я задаю вопрос, какая граната может ослепить? Флешка дымовая или осколочная? Ну, флешка не может, мы же ее в компьютер вставляем. Я думаю, на этом все. Всем спасибо, всем пока. Ну, какая граната может ослепить? Флешка дымовая или осколочная? Дымовая. Может ослепить. Какая... Граната может ослепить. Я думаю, что дымовая. Граната ослепить может какая? Никакая. Ну давай, твой ответ. Мой ответ, что граната не может ослепить. <laughs> нет, ну реально, ну давай, какая граната может ослепить? Флешка дымовая или осколочная? Ну видимо, не дымовая, да? Флешка. Ну ладно, нет, но я чуть-чуть здесь подсказал, 100 рублей остается в банке. Поздравляю, первый правильный вопрос, но ну, нужно поставить звук. Вы выиграли, не выиграли, вы 100 рублей а, Ладно, идем дальше Какой скин дороже? Тут без картинок, раунд с картинками будет чуть позже Первое, АУК, наемник Второе, АВП, великие демоны Третье, АВП, история о драконе История о драконе ну, ладно, здесь хоть мы справились А, кстати, все-таки здесь нужно сказать тебе за вот это вот отдельное спасибо да. Благодаря этому, наверное, мы понимаем, что стоит дороже Едем дальше Какой скин дороже? АВП, картисейра АВП Красная Линия или же АВП Медуза? Медуза. Ну ладно, там я просвещал очень давно, им заполнили, поздравляю, вы не должны мне денег. Какое полное название CS GO? Counter-Strike... Ты не сам могу, не знаешь. Я, я не могу это читать. Ладно, поехали. Counter-Strike Globally Offensive. Counter-Strike Пупа pupa Edition. Counter-Strike Gigant Agormony. Или Counter-Strike Global Offensive. Uh, Global Offensive. Или Стопа Пупа Эдишн? Ну давай, Global Offensive, Giant, Огромити или Global Offensive? Последний, наверное. Global Offensive? Да. Global Что Offensive. А, еще раз! Какое полное название Counter-Strike? Counter-Strike Global Offensive, Counter-Strike Gigant Огромити, Counter-Strike Global Offensive или Counter-Strike Стопа Пупа Эдишн? Первое. Конкретно. Глобал... Global... глобал, то там. О, oh, офенсив. Yeah. Молодец. Поздравляю, да, ты попала. А, вопрос номер 11. Есть ли в игре Counter-Strike Стопа Пупа Эдишн животные, которых можно встретить на карте? Да, нет. Нет. Нету? Еще 100 рублей улетает в банк подписчикам Итого, сотки закончились, поэтому Егор просто будет там плюсом считать 1, 2, 3, 4, 5, 6 600 рублей улетело, ты должна мне 700 100, 100 за викторину и 600 на подарок подписчику 12 вопрос Что за животное называется экстрим? Пес Ленивец Рыба Паук Крипер Кот Или же крыса Экстрим? Какие варианты-то были? Пес. Пёс. Ленивец. Пёс. Рыба. Пес. Паук. Крипер. Кот или же крыса. Пёс. Экстрим – это пёс. Как вообще животных можно называть? Это же твой этот... Друган. Нет? Блогер-то. Я задаю вопросы, ты мне даешь ответы. Они а не отвечаешь вопросами на вопросы. Что за животное называется экстрим? Пес, ленивец, рыба, паук, крипер, кот, крыса. Ну откуда ленивцы в, в, в игре? Пес? Или крыса? Вообще? Два правильных варианта, или же неправильных? Твой последний ответ. Так, два правильных, или... Нет, я тебя просто путаю. Давай, твой последний ответ на вопрос, что за животное экстрим? Да пес. Или же крыса? Пес. Поздравляю, вы назвали моего хорошего, между прочим, хорошего знакомого псом. 100 рублей идет в копилочку. Сотки закончились, поэтому, Егорыч, давай вставляй на экран. Экстрим, я... я... Подожди, у тебя там что-то торчит. Я ведущий, не трогай меня. Это мы не договаривались о результатах заранее. Животного под названием Экстрим в Counter-Strike нет. На Ютубе возможно, но в Counter-Strike нет. Едем дальше. Какое же животное все-таки есть в CSGO? Курица, собака, кот, кит, сова, воробей. Кит там? Откуда? Курица, собака, кот, кит, сова, воробей. Я попрошу не отвечать на вопросом на вопрос, все-таки, ответь дайте мне ясно. Курица. Курица. Ты выбираешь курицу. Да. Поздравляю. Ответ принимается и он верный. Ну, хоть пошла моя это... Нахуй. Что? Пошла моя... Можешь не пить, нет, пика и вообще вырежет, что это. Ее, чтобы меня вот так одного оставить, вот будет классно. И здесь еще невесту. Что ты ее уже нашел? Для секса. Вопрос номер 17. Каких из этих сайтов не существует? Изедропфорс, Дропкс, Гоукал, Кэсгоуран, store. Сложно. Ксгоукал. Да, верно. Все правильно. А и сейчас мы переходим во к вопросам с картинками. По прошествии всех вот этих раундов, я уже на сколько вопросов Ульяна ответил неправильно, Егор все это посчитает, и общий бан, который я дам я вам, вы это увидите. Итак, мы на раунде, вопросы с картинками поздравляю, мы сюда дошли, слава да. богу. А перед тобой представлены две наклейки, iBuyPower Katowice 2014 года и наклейка Вой. Вопрос заключается в следующем: какая из этих наклеек стоит дороже? Ну вот на твой взгляд просто посмотри, что тебе больше нравится. Да, как ты считаешь? Ну ты прям покажи пальцы. Вот это. То есть ты думаешь, что это наклейковой? То есть, мы показываем на, а, дай тебе дам мышку, ты уже мышкой будешь мне здесь обрисовывать. На. Ну вот это мне кажется. Твой ответ, вот эта наклейка. Да. Ты должна мне, как земля колхоза, чтобы я отдал а, деньги своим подписчикам. Это неправильный ответ, а, и сейчас я тебе скажу всю правду. Вот эта наклейка Voy, она стоит, ну, по стимовским ценам, 111 шесть рублей. Наклейка Katowice стоит в районе 2 миллионов рублей. Это очень популярная наклейка, которую на самом деле много коллекционеров хотят заполучить, а она у меня есть. Какая? Это наказавится Нет Но хотелось бы, конечно Но наклейка 2 миллиона я смотрел Цены не нужно мне в комментариях писать обратного Вопрос номер 2 Из-за новых правил YouTube этот вопрос пришлось вырезать Так что сори без него Вопрос номер три. Перед тобой представлено два кейса Какой из этих двух кейсов называется Браво кейс? Браво! Угу. Не отвечай на мои вопросы глупыми его, своими ответами. Нужны ответ да нет. Что глупыми-то? Да нет. Какой из этих Ладно, кейсов? Ладно, какой, да. кейс, какой кейс называется Браво? Это браво кейс. Да. Там да. горы нарисовано. Ну так браво, поэтому солнышко. Поздравляю светит. тебя! Плюс 100 рублей в банк подписчикам. Тут вообще браво, кейса нету. Да ну что за Подъебка. Где уебка? Вопрос номер 4: Перед тобой два стула. Вилка в глаз. Ладно, такого вопроса нет, это я сам придумал для себя. Перед тобой сейчас два скина. Кстати, что это? Ак 47, М4 или АВП? Такого вопроса нет, но мне просто интересно твое общее развитие игры. Как АК 47, АВП или Дигл? Ты другой называл до этого. А М4-1С. Значит, это не М4, это либо АВП, либо АК 47. То АВП? есть ты вообще не помнишь, что ты мне дарила <связывая> Блин Да, ну не помню, да! А выбираться. дела стоят у нас а АВП. Стоят, а? АВП Да, ну это не вопрос, это так Вопрос номер четыре. Что из этих двух АВП дороже? По названиям этого пазимов, этого по пустынной гидро Что стоит больше денег? Ну Как ты думаешь? Мне кажется, что вот это да. Ну ты мышкой покажи, чтобы зрителям было видно Нижняя, она так красиво разрисована Ну, правильно, она стоит дороже, ладно, здесь хоть Ну, это логично Ну, она это, там, знаешь, до этого было тоже очень много логичных вопросов Ну, мне правда, ну, правда. <laughs> Ладно, вопрос номер пять Перед тобой представлено два ножа Мы на одном из них Я на одном, на другом Так, ну давай, два ножа, какой из этих ножей дороже? Почему-то мне кажется, что вот это... Какой? Ты говори громче, тебя не слышно. Не слышно. Еще громче. В общем, я считаю. В общем, тебя не слышно. Если меня в этой семье кто-то слушает. Не я. Ладно, нет. Какой нож дороже? Вот этот. Вот этот черный. Ты думаешь? Ты как обычно не права. Да почему? Потому что этот нож стоит, который по которому ты поводила 46 тысяч. Это все в качестве прямо завода. Вот это 46, вот это 52. Ты опять нет попал. 6 тысяч туда 6. 6. Ты что нам богатым? 6 туда, 6 обратно. Едем дальше. Сопутствующий вопрос номер шесть. А какой из этих скинов дороже? Мне кажется, что вот этот колхозный, угу. золото какое-то. Цыганское. Да. Угу. Цыганское золото. Это он, он кстати, называется АК-47, цыганское золото. Реально. Реально? Да. Ну, короче, мне кажется, что вот это вот как-то сильно пости... ну, более выглядит, поэтому угу. мне кажется, что вот оно дороже. То есть АК-47 цыганское золото э, дешевле, чем АК-47 вулкан. Да. Это неверно. Еще 100 рублей в банк подписчикам. Да ну кто такое купит вообще? Заканды Говно, удаляйте, удаляйте. И вопрос номер последний. Что это за ютубер? Я не знаю. Ну, предположение. <с 100> не знаю. Но, честно говоря, это же аватарка. Ну да. Сделана она очень-не очень. -очень говорю, как человек рисующий. Uh. Вот. Какие-то цвета непонятные, вообще. Че к чему? Что отображает? Какую идею? К какую концепцию автор э, думает? Поэтому мне кажется, что а это какой-то школьник сделал. В далеком-далеком какой-то старый аккаунт, который. В общем, мое мнение такое. Вопрос номер последний: когда мы едем к родителям, сейчас или позже, и собирать вещи получается. Да ладно, станься, я пошутила. Это я. Да ладно. Я вообще-то подписываю на тебя, у меня стоят колокольчики. Я это... тоже стоят, но не колокольчики. Ладно. Огромное тебе спасибо за участие. Весь банк, который мы отдали на благотворительность комментаторам, Егор сейчас подведет. Спасибо, надеюсь, данный формат зашел. Если вам понравится данная идея, будешь чаще мелькать. Я только рада. На самом деле, я не тупила. Всем не спасибо, правила. всем пока. отвечала, я всем. Я, я специально для вас, чтобы вам деньги пошли. Они а остались. Кому-то пошли деньги, а кто-то пойдет. Всем пока. Надеюсь, вам данный ролик понравился. Что-то новое на канале Человеда. Всем пока. Всем привет. С вами Человек. Нет, не так. Не размахиваю руками. Всем привет, и с вами Человек! Нет, или всем привет, и с вами самый конченый опенкейсер.